Я Ларин Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Судьба забирает у жалующегося». Так часто происходит в нашей жизни, что мы жалуемся. Жалуемся Богу, жалуемся людям, родным, близким, иногда себе. Жалуемся на себя, на людей, на Бога, на близких, на соседей, на друзей, на врагов, на судьбу. В такие моменты, когда такое происходит, в такие моменты мы показываем, что мы недовольны. Мы несчастны, мы негодуем по этому поводу. Нам чего-то недостаточно, либо слишком мало, либо слишком много, либо не так, не в том количестве. Это говорит о том, что мы действительно недовольны. Это недовольство еще говорит о том, что мы недостойны. Это значит, что мы не получим никогда того, на что мы жалуемся. Ни Бог, ни люди не дадут вам того, чего вы хотите, если вы жалуетесь. Жалобы, допустим, на детей, которые не воспитаны, вами же, либо на то, что они плохо учатся в школе, не слушают вас. Эти же постоянные жалобы, собственно, на свою же семью, говорят лишь о том, что вы недовольны своим же воспитанием, вы недовольны своими детьми, а это говорит о том, что вы недостойны того, что вы имеете. А значит, судьба будет делать так, что дети будут становиться, как вам кажется, еще хуже, еще более невоспитаны еще более неуправляемы, и вы еще больше будете ими недовольны, поскольку вы жалуетесь. То же самое происходит у Господа на молитве, когда вы ходите в свои храмы, в свои церкви, и жалуетесь Богу на кого-то, на врага, на друга, на судьбу, на жизнь. Вам плохо, вы хотите того, вы постоянно что-то у Бога требуете, вам никто никогда ничего не даст, если вы жалуетесь. Если вы жалуетесь, значит вы недовольны тем, что вам Бог уже дал. А значит вы недостойны того, что имеете и возможно у вас, а скорее всего так оно и будет. Бог заберет и это. То же самое можно перенести и и на работу, и на личную жизнь. Вы недовольны женой, либо мужем. Вы недовольны родителями, либо друзьями. Вы будете говорить, тот не так, говорит, тот не так делает. Со мной поступили неправильно. Кем-то вы постоянно недовольны. Это значит вы недостойны того, что вы уже имеете. Вы жалуетесь на то, что вы имеете и требуете еще большего, еще лучшего а значит, у вас отберут и это. Это очень простой и понятный пример того, что жалобы приводят лишь к тому, что у вас еще больше отбирают, и вы становитесь хуже. Жалость и любая жалоба говорит о том, что вы сами по себе жалкий человек. Вы не в силах что-то исправить сами. Вы всегда будете находить человек ответственно за все ваши, так сказать, неудобства и ваши сложности в жизни. Вы жалуетесь непонятно кому, а по сути вы должны жаловаться себе лишь на себя. И только тогда, когда вы это поймете, что жаловаться больше некому, судьба в ваших руках, и только вы за все ответственны, вы перестанете жаловаться, тогда все наладится. А тем временем, пока слышны жалобы, пока слышны вой и вечные удовольствия друзьями, людьми, природой, Богом, работой, самим собой, вы никогда не остановитесь, у вас лишь будет все убывать. К сожалению, так в жизни происходит. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.